Всем привет, ребят! С вами Дядюшка Техшоу. И сегодня у нас невероятно крутая подборка самых крутых и современных средств передвижения, от которых ты точно офигеешь. Ну все, готовь вкусняшки и мы начинаем! Роубайк в начале 1990-х годов изобретатель роликовых коньков Скотт Олсен загорелся очередной идеей, как бы соединить впечатляющую энергетику гребли со скоростью и управляемостью велосипеда. Чтобы реализовать эту странную мысль, потребовалось бы потратить годы напряженной творческой и инженерной работы, чем Олсен и занялся. Впоследствии появился роу -байк. Модель производится в двухколесном и четырехколесном вариантах и сочетает в себе все плюсы кардио -тренировок и езды на велосипеде, позволяя задействовать до 90% групп мышц, на не перегружает озобедренных и коленных суставов и не оказывает негативного влияния на позвоночник. При езде на необычном велосипеде сжигается до 1200 килокалорий в час, что почти в три раза больше, чем при езде на обычном велосипеде. Рама производится из алюминия марки 7005, а длина силового грибного рычага составляет 66 сантиметров. Велосипед оснащен инновационным редуктором на винчи N360, дисковыми тормозами и 20-дюймовыми колесами шириной в 4,5 сантиметра. Роубайк имеет современный дизайн, в желто-синей палитре, рассчитан на велосипедистов ростом от 157 до 198 сантиметров и весом до 136 кг. Аркаборд Частная аэрокосмическая компания Арка Space Corporation представила летающий скейтборд, который удерживается в воздухе при помощи 36 роторов. Борд представляет собой первый революционный прорыв в движении с момента создания велосипеда, автомобиля и самолета. Ховерборд представляет собой летающую платформу, которую поднимает в воздух комплект из 36 электродвигателей с суммарной мощностью 203 тысячи ватт. Это больше 270 лошадиных сил. Платформа размерами 145 на 76 на 15 сантиметров, 82 килограмма и может поднять в воздух человека весом до 110 килограммов. Борт летает на высоте около 30 сантиметров и развивает скорость до 20 километров в час. Стоит отметить, что долго полетать не получится. Время полета в режиме экономии энергии составляет 6 минут, после чего ховерборд необходимо зарядить. От штатного зарядного устройства летающая доска будет заряжаться 6 часов. Устройство доступно для предзаказа по цене ни много ни в 20 тысяч долларов. Мотопога перед вами одноколесный электрический скутер. Управлять им достаточно просто. Для движения пользователю необходимо наклониться корпусом вперед, а в случае замедления скорости откинуться назад. Специальные датчики и акселерометры, расположенные внутри конструкции, считывают информацию о расположении водителя и регулируют скорость для поддержания центра массы, тем самым помогая удерживать равновесие. Примечательно, что данная модель оснащена 60-вольтным литиевым аккумулятором, который питает 500-ваттный бесщелочной мотор. Благодаря этому заряду батареи, гаджета хватает на 5,5 часов непрерывной работы. При этом один заряд батареи рассчитан примерно на 30 км пути. Разработчик утверждает, что скутер способен развивать скорость до 25 км в час. К другим уникальным особенностям этого транспортного средства относятся рама из алюминия, светодиодные огни, расположенные по обе стороны, задний брызговик, защищающий от грязи и приезде в дождливую погоду. Кроме того, необычный скутер оснащен системой рекуперативного торможения. Гаджет весит 29 килограммов и может перевозить до 150 килограммов груза. Приобрет это забавное средство передвижения можно за 2000 долларов. Нутрон Байк Компания Parker Brothers, расположенная в Мельбурне, штат Флорида, разработала копию оригинальных мотоциклов из Filmatron. В необычном средстве передвижения используется электромотор, позволяющий разгоняться до 160 км в час. В свою очередь, зарядки аккумулятора пользователю хватит на путешествие в 130 км, чего вполне достаточно для поездок в черте города. Стоит отметить, что корпус этого электробайка выполнен из стеклопластика, рама из алюминия. При изготовлении колес также был применен алюминий в сочетании со сталью. Масса транспортного средства составляет около 140 килограммов, что совсем немного в сравнении с другими электроциклами. Компания поставляет новинку не только в США, но и в другие страны мира. По заявлению одного из разработчиков, на производство одного такого мотоцикла уходит около недели. Это футуристическое средство передвижения обойдется в 50 тысяч долларов. Электрический вездеход МТТ-136 выглядит как нечто среднее между снегоходом и собачьей упряжкой. Эта электрическая машина, разработанная Иваном Мартелем, является очень универсальным устройством. В зависимости от выбранной батарейной установки, электрические сани имеют дистанцию поездки от 45 до 220 километров, весят около 127 килограммов и могут развивать скорость до 147 км в час на открытой ровной местности. Низкий центр тяжести, обильное количество крутящего момента и 345 км. 5-сантиметровая модульная гусеничная система дает саням универсальность, схожую со швейцарским армейским ножом, только в значительно большем корпусе. Вездеход приспособлен для перевозки различного вида груза и пассажиров, установку различного типа навесного оборудования и прицепов. Электрические сани достаточно легко преодолевают любые поверхности и ландшафты – снег и грязь, траву, мелкие речушки и прочее. Единственный его недостаток в том, что из-за приземистой формы и открытого верха водителю, скорее всего, придется иметь дело с летящим ему в лицо снегом и грязью. Стендап Верибайк Компания Вэри с 2011 года разрабатывает велосипеды, педали которых можно крутить с помощью дополнительного ручного привода. По мнению конструкторов, такая система позволяет эффективнее проводить тренировки. В этом случае при езде задействуется большее количество мышц. Недавно руки создателей добрались и до самоката. Стендап Вэри Bike – это гибрид, позволяющий не только отталкиваться от земли ногой, но и приводить в движение переднее колесо, вращая руками специальные ручки. Кстати, есть несколько режимов, имитирующих греблю или лыжный спорт. Вот такой фитнес. Процесс катания выглядит необычно и забавно, а вы, в свою очередь, тренируете и ноги, и руки. Цена такого чудо-агрегата – 1300 евро. Близз Уилл это очень необычное и наверняка самое портативное электрическое средство передвижения. Кататься на такой штуке очень весело. Устройство довольно быстрое. Это лучший способ легко путешествовать на короткие и средние расстояния. Максимальная скорость 24 км в час, а каждое колесо весит 3 кг. В сложенном виде толщина устройства составляет 7,8 см. Близвил очень прост в эксплуатации. Достаточно его разложить и пристегнуть ремни. Управление скоростью осуществляется с помощью контроллера на пальце. Вы можете следить за скоростью и расстоянием а также за оставшимся зарядом. Розничная цена составляет 999 доллара. Норвежская фирма El педаль намерена вывести на рынок очень необычное транспортное средство под названием Poat Bike. Это веломобиль с рядом уникальных особенностей. Педали напрямую подключены к генератору. Когда водитель крутит педали, энергия от них электрически передается к паре моторов. Кроме того, дополнительная энергия поступает от съемного блока аккумуляторов. Максимальная скорость составляет 25 км в час. Веломобиль сможет проехать примерно 60 км на одном заряде. В коммерческом варианте машина будет весить 40-50 кг с одной батареей. Главная фишка – это обтекаемый купол. Он защитит от осадков и ветра, а также улучшит аэродинамику. Транспортное средство может перевозить одного взрослого человека, позади которого останется достаточно пространства для ребенка или поклажи. В случае начала коммерческой реализации цена новинки составит 4600 евро. Супер 73. Электроцикл включает в себя стильные элементы из 70-х годов прошлого века. В то же время Супер 73 отличается от других велосипедов специально разработанной трапециевидной рамой. Двигатель мощностью 1 кВт находится посередине и способен разогнать транспортное средство до 50 километров в час. Он также оборудован литий-ионным аккумулятором, полная зарядка которого занимает 3,5 часа, а вес байка составляет 29,5 килограмм. На руле размещен блок управления LCD-экраном, который показывает водителю текущую скорость и позволяет ограничивать максимальную. Также на дисплее можно посмотреть пройденное расстояние и уровень заряда батареи. Среди других опций этого электровелосипеда можно отметить дисковые тормоза, задний фонарь, переднюю фару, USB-порт для зарядки телефона, держатель чашки и открывалку для бутылок. Гусеничный самокат DTV Shredder это уникальное средство передвижения, которое изготовлено на базе двух гусеничных траков. Такой своеобразный внедорожник создал и представил на выставке BPG Motors изобретатель Бен Гулак. DTV Shredder отлично идет по снегу, камням, жидкой грязи, песку, а также забирается на преграды с углом уклона до 40 градусов и даже может прыгать с трамплина. Он достаточно компактный, имеет вес до 57 кг и оснащен мощным двигателем в 14 лошадиных сил, что позволяет разогнать устройство до 40 8 километров в час такой гусеничный самокат может перевозить не только человека но еще и прицеп до 550 килограмм существует два основных способа управления при помощи руля либо посредством пульта соединенного гибким кабелем который оператор может держать как в двух так и в одной руке данное устройство обладает просто поражающим уровнем амортизации ударов при езде на нем практически не ощущается неровности рельефа местности также гусеничный скейт имеет и очень хорошую маневренность радиус разворота составляет всего 1 и 2 метра Ну а на этом, к сожалению, все. Спасибо всем за просмотр и всем пока!